Что же это такие ванны, чем они отличаются от асов, и каким образом так получилось, что в одном пантеоне они оказались вместе. Мифы нам об этом рассказывают, рассказывают достаточно подробно, ничего, как обычно, не скрывая. Но мы с вами должны понимать, что мифы описываются людьми, людям свойственно, скажем так, немножечко, если не приукрашивать, сжимать информацию для более так, культурного повествования, а наша же задача ее развернуть в различных гранях понимания. Ванны это изначальные боги природы. Они есть в каждом мифе, они есть в каждом пантеоне, какой не возьми скандинавский, славянский, кельтский, любой языческий пантеон не то чтобы подразделяется, но обозначает, что есть определенные боги, природы есть боги закона, боги порядка. Они могут конфликтовать, они могут враждовать, они могут взаимодействовать. Например, в греческой мифологии да, там они совершеннейшим образом прекрасно взаимодействовали. Единственное, кто выступал в качестве соперников, это Титаны, представители стихийных сил, но тем не менее и духи природы, и боги закона, они объединялись на эту тему и справлялись, скажем так, и боролись, и справлялись с вопросами не то чтобы обуздания, но договора определенного разграничения пространства со стихийными силами. Вот скандинавская версия становления порядка и цивилизации в этом мире, она нам показывает другую грань возможностей, не конфликта, не разграничения пространства, а договора. Хотя начинали они в общем-то точно так же, как и все, они начинали с войны. И эта война, и даже не одна война, а две войны, они описаны в мифах, которых мы тоже с вами, безусловно, коснемся. Но сначала поговорим непосредственно о самой природе богов ваннов. Можно сказать, и мы ни в коем случае не погрешим против истины, что Ванны, они, по сути, являются здесь местными жителями. Да? То есть они представители природных сил, наверное, в этом смысле являются аборигенами в большей степени, чем боги-асы и даже мы, которые рождены, скажем так, с участием асовых каналов, асовых систем. Но придя на Землю, необходимо было не то чтобы завоевать пространство, асы с ванами никогда не боролись за территорию, но они боролись за сферы влияния. И вот эти вот сферы влияния надо было посредством договора правильно поделить таким образом, чтобы выгодно было всем. Не выгодно с точки зрения прибыли какой-то, а с точки зрения неумоления прав. И вот это очень важный момент в, в скандинавском мифе, который красной линией нам проводит, что права можно сохранить, не умаляя права другого. То есть Обычно в той системе, в, которой, в той культурной среде, в которой мы с вами живем, это очень распространенная такая метода, да, чтобы возвыситься самому, надо это делать за счет другого. Не поднимаясь по ступеньке, а скидывая с этой лестницы всех остальных. Тогда на их фоне вроде бы как-то уже и высок. Вроде бы как ты уже и молодец. Вот северная традиция показывает нам другой алгоритм. Каким образом это можно сделать? Но это можно сделать лишь учитывая, обязательным образом, учитывая основные моменты природы всех, кто заключает договор, чтобы главное не пострадало. Вот второстепенное, оно может немножечко подвинуться, а вот главное, это важно. И взаимодействие истории взаимодействия асов и ваннов как раз показывают нам, как они искали это главное, как они вычисляли это главное путем проб и ошибок, путем войны примирений, что же главное в ваннах как уже было упомянуто, дети природы, то есть они живут в неразрывной связи с ней. Не то чтобы они такие дикие существа из дикого леса, это неправильное понимание. Это существо, которое без природы просто жить не может, оно не является самостоятельной единицей, которую можно перенести в различные там, места пространства. Боги леса не могут жить в пустыне. Боги там, вод и источников не могут жить в горах. Не та природа. И Это как человек, которого пересели сейчас на Луну, где нет кислорода, и он там не выживет, потому что не та природа. И вот здесь обязательно то же самое, это неотъемлемая часть мира, и если бы мира не существовало, не существовало бы Иванов, и если бы Иванов не существовало, не существовало бы мира, по крайней мере в том виде, в котором мы их имеем. Сейчас. Вот для того, чтобы более так конкретно описать вам взаимодействие ванна, взаимодействие природного Бога и самой системы мира, самой системы природного взаимодействия, приведу, приведу вам такую легенду. Это легенда из современных, она не из старых. Она имеет отношение к кельтике, но как нельзя лучше показывает вот это вот самоучастие ванского сознания в существовании мира, даже в, в наших сегодняшних цивилизационных реалиях. Наверное, вы слышали и, возможно, знакомы с таким... с таким существом, которые в, как в скандинавской, так и в кельтской мифологии называются, ну, называются альвы, а в кельтской они называются фейри. Впоследствии они вошли в обиход через английскую и шотландскую мифологию как феи. Не совсем верное это название, потому что это просто неверный перевод, а вообще фейри. Изначально они называются фейри. Есть темные фейри, есть светлые фейри, есть фейри цверги, да, то есть карлики, есть фейри цветочные. Да. Фейри это некий дух, который привязан к определенной местности. Он является частным, частным случаем этой местности и можно ну, с большой, конечно, натяжкой, но обозначить его как гений места. И вот есть такой гений места, Такое, такое существо, которое называется лаприкорн. В ирландской мифологии он очень распространен, это такое вот, эм, достаточно карликообразное и такое страшноватое, как его описывают в мифах, создание маленького роста. Но вот чем были забавные и занятные лаприкорны? Удивительными действиями. Они один раз в определенный период времени должны были собрать горшочек с золотом и непременно закопать его в землю. Еще они шили башмаки и почему-то всегда по одному. Причем они шили их всегда, то есть не парно, парно, башмаков они не шили, они шили только по одному башмаку. Просят их об этом не просят, есть заказчик, нет заказчика, да, это вот была их такая функция. Они шьют башмаки и закапывают золото. И вот легенда эта современная рассказывает, что шел как-то по лесу путник да, из наших с вами современников, гулял по лесу, никого не трогал, и вдруг встречает он в лесу древнее кельтское божество по имени Мак-Ок, молодой Ок, бог любви, и разговорились они. С этим человеком, разговорились о мире, разговорились о человеческой цивилизации, говорили о старых богах. И МакОк, достаточно древняя такая, очень известная и почитаемая в свое время божество, говорит, ну давай я тебе объясню суть природы и суть божества природ а, таким образом. Вот смотри, вот лаприкорнов, знаешь, он говорит, ну да, конечно, слушал кино, кино смотрел. Вот ты, наверное, знаешь, да, что вот они а, есть у них такая особенность, они закапывают свои горшочки с золотом в землю. Вот это было предметом ваших человеческих вечных изысканий поймать лаприкорнов, посмотреть, куда он там чего закопал, потом прийти откопать. Да, ну, в общем, это, это все в сказках и мифах описывается. Но вы, наверное, не понимаете или не знаете или просто не видите о том, что вот этот процесс закапывания горшочков в землю это такое же обязательное условие, как то, что солнышко заходит на западе. Если лаприкорн по какой-то определенной причине не закопает свой горшочек в землю, то на этой земле случится беда. Вот если с вашим, например, он приводит пример, если с вашим премьер-министром английским чего-нибудь случится, то, наверное, это заметите только вы, люди. И то замечать будете недолго, пока нового не назначат или не изберут, что там у вас положено. А вот если лаприкор не закопает свой горшочек в землю, то это почувствуют все, в том числе и ваш премьер-министр, и вы, и то есть это будет настолько плохо на этой земле, что последствия будут для всех. Вот собственно говоря и разница ваши правители да, и наши части нашей природы. И вот этот пример как раз очень ярко показывает, насколько велика разница между цивилизационными процессами, которые здесь идут, устроенными по сути искусственно, ради неких экспериментов по ускорению процессов построения цивилизации и так далее, и так далее, и так далее. И ванами, да, силами природы, которые делают свои проекты не потому, что они хотят достичь какого-то результата определенного, а потому что если они их не будут делать, то не будет жизни. И тогда все ваши цивилизационные проекты просто негде будут осуществлять.